Для себя поняли, что криптоноид — это не просто какая-то волшебная такая сказочная система, в которую ты закинул 350 долларов, и она сделала тебя миллионером, а ты сидишь, просто ничего не делая, попиваешься сачок где-нибудь в гамаке а на каком-нибудь острове. К этому можно прийти благодаря сложному проценту, но на это потребуется какое-то время. А, нам необходимо обучаться. Б, нам необходимо начинать щупать и понимать э, рынок и как сам бизнес по себе. Ну и в-третьих, нам нужно придать навыки торговли на биржу и изучать как можно больше разных кейсов. Чем больше вы себя наполняете этими знаниями, кстати, Сергей Тишко очень круто выступил, Татьяна помнит, когда он выступал, именно что один час в день, если ты будешь посещать на протяжении года именно какой-то узкой тематики, ты точно станешь профессиональным специалистом в течение одного-двух лет. Один час в день. Но наша проблема в том, что нам постоянно где-то на улице, в каких-то компаниях рассказки. Рассказ не делать ничего не надо, деньги кидаешь, все там само. Оно само уходит от вас, факт, но точно не приносит. Но ну, если кому-то приносит единичный случай. Ну и, как правило, если у вас на пирамиде что-то принесло, в эту же пирамиду или в следующую у вас это все назад выносит. То есть это... Просто такой процесс, и э, это, считаю, очень круто, что здесь мы можем самостоятельно обучаться каким-то действиям, а, которые позволят иметь тот же эффект, а, который мы имеем, когда мы доверяем деньги какому-то третьему а, лицу.